Ну что, друзья, не забыли еще о деле Вадима Харченко, известного российского Терминатора. Сегодня вышел еще один ролик, и меня на него натолкнули. Я посмотрел этот ролик с большим удовольствием, тем более, что мы были в короткой переписке с этим человеком. Он еще на самом начальном этапе прислал мне свои подозрения по поводу некоторых странностей в съемке Вадима Харченко. Я хотел бы, чтобы вы оценили, на что этот человек обратил внимание и при внимательном просмотре, сколько всего из одного видео можно выудить на самом деле. Итак, в сокращенном виде сейчас вы увидите этот ролик в полном объеме. Ссылка снизу на канал Формула-1. Посмотрите, пожалуйста, оцените. И, кроме всего прочего, я хотел бы специально прорекламировать интересную группу ВКонтакте, которая называется «Школа актерского мастерства». Они делают такие мини-фильмы, мемы о Вадиме Харченко. И это действительно хорошо сделано и со вкусом. И это на самом деле смешно. 8 ножевых, четыре огнестрельных. У меня компрессионных перелома позвоночника за жизнь. Черепно-мозговая травма закрытая. И куча там сотрясений и переломов. Я на колчаковских фронтах ранен. Чувака найти одного, двоих, троих, который будет до конца жизни платить. Жопы порвут. Вот этих двух надо проучить Показательно! Чувака найти одного, двоих, троих, который будет до конца жизни платить. Жопы порву. Сегодня я опять у невролога. Чужое, халява. Взять, взять. Это был невролог, вот этот тот самый Т. Сегодня я опять у невролога. Чужое, халява. Взять, взять. <свеч> Прекрасно, я всех Давайте, друзья. на этом эта тема не закончилась я планирую сделать еще два минимум ролика об этом люди продолжают писать вскрываются все новые факты наконец-то кликнулись люди непосредственно из клиники куда обращался вадим наш замечательный врач максим продолжает разъяснять Историю вокруг ранений, посмотрите, очень много частей, подробнее вы нигде не найдете. Человек, не испугавшийся угроз, сразу откликнулся на мой призыв, когда я призвал врачей дать оценку. Ну и теперь выясняется с некой инсайдерской информацией от больницы на 1 мая, где был Вадим, что подозрения доктора Максима оказались самыми точными. Поэтому также проходите по ссылке, подписывайтесь. Неважно, даже если эта тема закончится, все равно толковый врач всегда расскажет что-нибудь интересное. Давайте посмотрим блестящую работу человека. Зовут его Сеймур. Скажем Сеймуру большое спасибо за его работу. И оценим его детективные способности. Приветствую всех зрителей моего канала. Хочу заранее попросить прощения за качество звука, за качество видео, а также за мой неграмотный и нечистый русский язык, так как я не гражданин России и не русский, я азербайджанец и проживаю там, где я родился, в Азербайджане. Да, мое видео уже, так сказать, запоздалое, большинство блогеров уже разобрали это видео по полочке, но и мне хочется внести свои 5 копеек в и поделиться с вами. Нахожу улицу Фадеева, захожу в карты, прошу прощения, что снимаю именно таким форматом, так как мой компьютер не позволяет загрузить какой-то видеоредактор и здесь видео более презентабельным. Захожу в режим спутника, нахожу то здание, то есть вот это улица Фадеева. Вот на улице Фадеева идет. и ищем здание под номером 389. Здание 389 находится вот здесь и заходим в режим 3D, то есть панорамное изображение этой улицы, чтобы детально разобраться, то это здание или не то. Немножко промотаю сюда, вот на угол коричневый. Двухэтажного здания на первом этаже Ворота располагается С левой стороны его был этот столб Табличка и вот эта арка Чтобы Сказать на 100% Сейчас я покажу картинку То есть видно Вот он Угол здания Вот он ворота на первом этаже Большие ворота Также видим табличку Табличка нас здесь Вот эта табличка Видим также столб Столб вот то есть можно сказать со стопроцентной уверенностью, что именно это место, откуда начал снимать Вадим Харченко. Запоминаем 389 объект по этой улице. По этой стороне все дома идут с нечетными числами, то есть 389, 387 и так далее. Немножко коротко о том, что ему позвонили, предложили встретиться на, не, непосредственно на... Предпоследние остановки, ведущие в сторону аэропорта. То есть запоминаем, вот 389-е здание, откуда началась съемка. Идем к предпоследней остановке. Предпоследняя остановка, чтобы понимать, находится в этой области. Вот она здесь. Чтобы за стопроцентную уверенность сказать, что это предпоследняя остановка. Сейчас я вам найду последнюю остановку. Она непосредственно находится на территории аэропорта Краснодара. То есть вот эта дорога Фадеева идет, идет, идет, идет, идет, идет, здесь она разворачивает, заворот, и вот зона перед аэропортом непослед... непосредственно. и вот она предпо... и самая последняя остановка размещена именно здесь. Возвращаемся на предпоследнюю остановку. То есть ему позвонили, предложили встретиться в 22 часа, что интерес у него там была оговорка, если кто слышал он как-то сказал в районе часов 10, потом быстро поправился, не знаю, с чем это было связано, можно лишь только предполагать. То есть, как Вадим сказал, что я, когда его повалил, держал его руку с пистолетом, прижатый, чтобы он не мог выстрелить. У меня есть вопросы к тому человеку, который держал именно нож, с которым он дрался, так как про нож всего было сказано два раза, был нанесен удар в области печени, был нанесен удар в области предплечья, а дальше про этот нож он ничего не говорит, как он держал руку, держал он руку с ножом его, не держал, поэтому предлагаю посмотреть отснятый мною видеоматериал. Захожу в видео, куда делся нож, пожалуйста, прослушайте его. Итак. Надеюсь, кто-то что-то добавит свое, может кто-то меня поправит в этом. Что касается ситуации с ножом, а у человека, который на тебя нападал именно с ножом. Понимаешь, в этот момент э, ты был в толстовке. Ты говоришь, кофта, она у тебя там а, звучит где-то в середине видео, на 20-й минуте, по-моему, или 20 или 23-й. Ты был в кофте, как ты говоришь, но на тебе была толстовка. Сейчас я одену толстовку, ну... Представим, что это толстовка, она у тебя еще была с капюшоном. Первый удар ножом, понимаешь, пришелся, наверное, через толстовку удар. Все-таки на тебе толстовка была. Понимаешь, когда нож потыкается на преграду, он как бы его продавливает. И вместе с продавливанием происходит продавливание и на кожу человека. И разрез должен быть получиться такой более раз, разорванный. А у тебя там идеальный такая идеальная порез. Как будто его специально сделали небольшим скальпелем. Точнее скальпелем небольшой разрез. А потом зашили. Так же самое удар в руку мог бы предплечье. То есть опять же через толстовку он проходит. Опять же натыкайте на преграду нож. Должен был пробить. Ведь ты же показывал раны свои предыдущие. От ножей хвастался. Смотрите, у меня какие раны есть от ножей. Но они у тебя... Мама не горюй, широкие шрамы. А то, что ты показываешь, там узенькая такая полосочка, как будто именно скальпелем была проделана. Странно, правильно, Вадим? И еще тот момент, когда ты его правой рукой схватил, когда он тебя после того, как ударил ножом, руку, э, ты его правую руку своей левой схватил, сделал подсечку и вместе выплюхнулись на пол. В этот момент нож где у него оставался? Выпал или был в руках? Когда ты его кусал, он нож мог выронить или пытаться тебя сбоку наносить удары, когда ты его каннибалил. Как будто гуманные бандиты-преступники оказались. И сперва ножом с... резали, <смех> стреляли, а потом отпустили. Да ты еще их не лицо видел, они тебя отпустили. Мол, беги, беги, Лола, беги. <смех> Ладно. Вадим мог бы, ты, Вадим, мог предпринять во время кровотечения. У тебя где-то на седьмой минуте, по-моему, четвертой секунде, когда ты сидишь в больнице, фотографируешь свои раны на животе от этого травмата, у тебя, видим, вот такой, такой же самой структуры пояс. Так, чтобы было понятно, сейчас я покажу эту фотографию. Смотрите, вот это пояс, про который я говорю, который был э, в тот момент на Вадиме. На брюках. Да, да, Вадим, такой же пояс у тебя был на брюках. Такой же структуры, такой же мягкий. А Смотрим. знаешь, как можно... Снова покажу этот пояс, ремень, то есть, вот он, такой же самой структуры, такой же самый, наверное, и мягкий, видно же. По материалу. Ты же сам знаешь, понимаешь, что можно, нужно, точнее, перекрыть кровотечение, прижать хотя бы его. Можно было воспользоваться, вот смотри, воспользоваться таким средством, то есть там, где у тебя был разрез на руке, на плечи, ты мог бы использовать этот пояс, он тоже мягкий, как у тебя, как эластичный бент, сразу и перекрыть кровотечение, и прижать рану. Смотри, Вадимка, видал как легко и просто можно было воспользоваться тем ремнем, который у тебя был на брюках. Он хорошо прижимает, между прочим, так как он мягкий, синтетический. Видал? А шурка как зажалась, что невозможно ее разработать таким положением можно было быть. Так же самое можно было выйти из положения, где у тебя разрез в области печени. Это воспользоваться толстовкой. Когда нет никаких бинтов под рукой, нет никаких тряпок, можно использовать все, что попадется под руки. Можно было даже свою толстовку свернуть в рулон, наложить в область пореза, а рукама. Использовать для того, чтобы сделать хороший, уплотняющий узел. Смотри, как она прижала. Тело грека, тело грека, прошу прощения. Толстовка могла тебя выручить. Именно тоже в таком ситуации. Прижать. Чтобы не хлыстала кровь. Также можно было толстовкой поиспользоваться. В таком положении, то есть рукава, разрез здесь, здесь разрез, просто приложить, одним выстрелом убить двух зайцев, приложить вот так, два разреза друг к другу, прижать, это тоже остановило бы кровотечение. А ты говоришь, теряешь кровь и так далее, но как-то взял в руки телефон, удерживаю двумя пальцами, и двумя пальцами я еще вернусь, а в дальнейшем видео будет. Но пока не об этом. Мог бы взять телефон в, правую, э, в левую руку и снимать происходящее. Но ты этого не сделал. И когда ты держал телефон в воздухе, понимаешь, у тебя здесь все разрезано, и кровь текла. Как-то не сходится. Для чего этот был цирк устроен? Да, это цирк. Я в дальнейшем по кусочку-по кусочку разложу твое видео. Это только начало. Но ты почему-то говоришь, что ты зажал левой рукой, рану кое-как прижал и идешь. И здесь ты врешь, Вадим. Итак, предлагаю посмотреть еще одно мое видео. видео, где я записал эксперимент с рукой. То есть, и покажу отрывок того момента, где можно будет увидеть руку э, Вадима Харченко. Как он держал в этот момент именно левую руку. Предлагаю посмотреть и этот видеоролик. Ночь, улица, фонарь. Я специально снял это видео именно ночью, чтобы попадал свет фонаря, ну и так далее. Смотри, пожалуйста, Вадим. Ну, прям как по блоку. Правда, только аптеки нету. <смех> Ладно, не будем о поэзии. Что я хотел показать, Вадим? Вот специально одеваю куртку. Да, жарко. Между прочим, на 4 градуса теплее, чем в тот день, когда ты шел 1 июня. Ты говоришь, что зажал рукой свою рану. То есть, в таком положении. Я даже объяснил, что... При твоем телосложении тяжело это сделать, надо развернуть корпус. Но, как известно, мы не видим нижнюю часть твою, то есть видим только плечевые суставы и ключицы, и голову. Низ мы не видим. Мы не можем судить, как ты держишь, руку прижимаешь. Но я хочу сказать тебе, что, понимаешь, можно обмануть блогера, можно обмануть подписчиков, но невозможно обмануть свою тень. Да, да, именно тень. Я несколько раз смотрел твое видео и заметил в одном месте, там небольшое, там где-то секунда-полтора идет, и увидел, как твое тело отбрасывает тень на землю. И положение рук видно было, особенно левой, которой ты говоришь, что зажал ею рукой, э, точнее рану. То есть, обрати внимание. Видишь, как твоя рука должна выглядеть, то есть, если ты бы зажал. А теперь обрати внимание на ту тень, которая отбрасывается сзади меня. Заметил, что левой руки не видно? А теперь смотри, как она у тебя выглядело на видео. Заметил? Именно так твоя рука была на видео. А посмотри, как я ее держу. Заметил? Понимаешь, Вадим, в чем дело? Свою тень невозможно обмануть. И вот, Вадим, действительно, свою тень невозможно обмануть. Теперь возвращаемся к твоему ролику. Сейчас я покажу это место, где отчетливо видно расположение твоей левой руки. Заходим в видео, перематываем его немножечко вперед. То есть вот эта зона. Смотри внимательно. Обратили внимание, как расположена левая рука? Снова перематываю назад. Могу покадрово показать. То есть вот он идет, идет. Сейчас более качественное изображение появится. И видно будет расположение его левой руки. То есть мы видим, левая рука уходит в сторону, но никак не зажимает рану. Я снова повторюсь, для такого человека с такой комплекцией зажать левой рукой рану в области печени очень проблематично, надо развернуть практически весь корпус. А тут мы спокойно видим расположение левой руки, как он ее держит, то есть опять показываю замедленным кадром, чтобы было отчетливо видно, то есть видно, что левая рука у него уходит в сторону. В области печени. Ведь ты же сам сказал, что зажимал левой рукой. А по видео видно, что ты этого не делаешь. Тень отчетливо видна твоей левой руке. Объясни, пожалуйста, Вадим. Кого ты пытаешься, как говорится, за нос водить? Так, возвращаемся э, Google Maps. То есть на эту улицу. Чтобы понять расстояние, где он начал снимать. То есть около 389 здания дома. То есть отсюда вы можете сами проложить, найти эту карту, проложить маршрут. Я сразу скажу, что здесь я вот с этой зоны до этого перекрестка, то есть с этих дворов до этого перекрестка 200 метров, 250 метров. И с этого перекрестка до 389 здания дома... 400 метров, то есть 650 метров, этот человек и шел, ловил машины по дороге, то есть никто ему не остановил, могу даже приблизить, <coughs> то есть опять войду в режим 3D, то есть панорамного изображения этой улицы, то есть отсюда он пришел. Пытался поймать автомобили Повернул опять на улицу Фадеева И пошел Пошел, наверное, скорее всего, по этой дороге Только на видео мы видим, что он идет не по дороге А идет по тротуару Записывать свое, так сказать, представление Свой спектакль, свой цирк То есть вот он идет по этой улице Проходит и здесь Что интересно, наверное, и около этого магазина проходил И здесь около отеля проходил, который расположен с левой стороны. Но ты почему-то не попросил, не зашел сюда, не попросил помощи, а пошел дальше. Тут, здесь также же само. Можно видеть, что на здании есть камера видеонаблюдения. Конечно, было, было бы здорово. Кто-то просмотрел, попросил, если сохранились видео, попросили у хозяев этого магазина, чтобы они им предоставили эти записи. Можно было бы увидеть действительно... Проходил ли Вадим оттуда или нет. То есть он идет по обочине, ему никаких машин, ему никто из водителей не останавливает, не останавливает. Вот он идет, изливается кровью. Туда-сюда. 30-е, доходит до здания номер 389, чтобы ясно повторяюсь. Это расстояние 650 метров составляет от того момента, где он начал драться и где начал снимать свое видение. Вот он дошел до этого здания. До этого здания, вот 389-го, чтобы понимать. И здесь он уже, видимо, зашел на тротуар, скорее всего, из его слов. И пошел по этой дороге. Вот он идет, здесь был щит, может быть, видели за спиной его светился щит. Сейчас я его покажу на видео, то есть вернусь назад немножечко. Вот этот щит, сзади его. Значит, Вот он идет. Идет, идет, идет, доходит сюда. Там, где у него тень падала от руки, я показал. Это происходило вот здесь, в этой области. Да, да, происходило именно вот здесь. Тень падала вот сюда. Здесь он непосредственно доходит до остановки. Действительно, Дмитрий Куприн увидел здесь остановку. Да, действительно, здесь остановка. За его спиной видна она. Здесь есть знак остановки, то есть он доходит сюда. Можете обратить внимание, на воротах имеется такой орнамент или краска полезла. Не знаю, что сейчас я на видео это покажу. Момент. То есть заходим в видео, перематываем немножко вперед. Вот он проходит эту зону. Здесь я. То есть доходит к остановке. трех пулевых ранений. Рассказывает, скорее него... всего три пулевые ранения. То есть порезаны пальцы. Три пальца на руке. Держит он телефон двумя руками. Травматический пистолет. Практически отрезаны пальцы на... Вот, практически отрезаны пальцы на руке. Но как мы видим, что у него все пальцы нормально. А лишь задет там в дальнейшем будет он рассказывать. Лапшу на уши вешать, что задет какой-то срединный нерв. Но хотя по разрезу видно, что срединный нерв в этой зоне не находится. Он находится между, по-моему, локтевой и э, какой лучевой костью. Если врачи смотрят это, они могут подтвердить. Хотя врачи уже его полностью раскусили. Даже те справки, которые он показал с э, московской клиники, они и то были заполнены с ошибками и не соответствовали международным нормам медицины заполнение таких документов Правой руке потому что телефон я держу двумя пальцами так. обратите внимание уважаемые друзья обратите внимание как он смотрит за телефон я потом объясню почему Почему у него такой взор именно был за телефон куда-то вдаль? Сейчас я... травматический пистолет. Обратите внимание, сейчас он будет смотреть а, за телефон практически отрезаны пальцы на правой руке, потому что телефон вот я этот держу. момент. Обратили внимание, да, он как-то за телефон смотрит. Я потом к этому вернусь. Здесь будет самый интересный момент. Ну ничего, Другими пальцами, дальше. остальные пальцы просто не работают и не держат. То есть вот эта остановка, где заметил Дмитрий Куприн, что значит... Вот он проходит. И у меня очень серьезная ранение. То есть можно видеть за его не, не, не. за его спиной. Вот этот орнамент, о котором я говорил. То есть, вот он на воротах, этот орнамент, чтобы понимать, о чем я говорю. Вот он, этот орнамент. <coughs> Идем дальше. Так, включаем видео. И с правой стороны. Здесь он оборачивается резко резко обворачивается, смотрит в сторону автобуса, того микроавтобуса. К этому моменту я еще подойду. То есть и к этому моменту, и в момент склейки. Почему произошла склейка? Склейка самая будет интересная, как говорится. Я, его, я ее оставлю на десерт, потому что там очень интересный момент будет. Поэтому я постараюсь его оставить на десерт. Поэтому запаситесь терпением. Итак. Мы в районе... Как он сказал, что держит телефон двумя пальцами. Три пальца у него не функционируют. Действует именно два пальца. Предлагаю посмотреть видеоролик мой. Итак, как ты пробежал 650 метров? Да, да, 650 метров. там где? Да, действительно, я вам уже сказал, что именно тот маршрут от места драки до места начала съемки Ровно 650 метров. Вы дрались, и момент твоей съемки расстояние ровно 650 метров, приблизительно 650 метров. И за то время, которое ты идешь, плюешь, говоришь, у тебя кровь, весь кровь. Понимаешь, Вадим, у тебя априори не должен был остаться в той крови. Потому что за 650 метров можно было 30 раз человека покусать, и 30 раз его кровь сплюнуть. Полностью за 650 метров дороги, которую ты прошел до начала съемки. Тебе же не зуб выдернули, чтобы кровь интенсивно текла постоянно. Ты просто укусил человека, покусал, и там остатки крови, допустим, приблизительно возьму. Ты мог бы через 10 метров дороги, после того, как прошел оттуда, сплюнуть. И никакой крови у тебя в борту бы не осталось. А ты все идешь в дорогу и плюешь Ту -ту. кровь во рту. но не моя. <смех> Вадим, <смех> ты кого за идиотов считаешь? Тех, которые тебя донатили и будут тебя донатить, да? Ну ладно, не об этом разговор. Разговор о том, что как ты держал свой телефон. Смотри, Вадим. Как держал ты свой телефон? Наверное, так. Ты же говоришь, три пальца отрезано. Отрезано. Как ты держал? Да, я понимаю, что может двумя пальцами удержать вот так телефон. Можно так можно удержать так можно удержать то есть снимать тебя можно удерживать тебя, но я тебе скажу практически на сто процентов что ты держал свой телефон всеми пальцами как обыкновенный человек как мы все держим телефон то есть когда ведем видеосвязь с кем-то общаемся по ватсапу по скайпу телефон ты держал вадим именно вот в таком положении. Да, да, Вадим, не удивляйся. Телефон ты держал, просто у меня телефон маленький, а у тебя телефон семерка, большой. Ты телефон держал так. Почему? А знаешь, тень тебя опять выдала. Момент, когда ты на остановке поворачиваешься, смотришь в сторону автобуса, в сторону дороги, в обратную сторону, где двигался, так сказать, какой-то микроавтобус. У тебя на лице спроектировалась тень твоего телефона и этого пальца, который выделяется отсюда. И даже большой палец, конец, кончик вот так, кончик большого пальца у тебя спроектировался на лице отпечатком, отражением, тенью этого телефона. Понимаешь, впереди, видимо, шла машина, и ты в момент, когда поворачивался, просто свет попал в нужное время, в нужное вре место, и у тебя на лице спроектировалась отражение телефона, как ты держишь. То есть, вот этот палец виден. Этого не видно, потому что здесь зазор есть. Виден вот этот кусочек. Потому что двумя пальцами в таком положении телефон невозможно зажать. Обязательно должны эти принимать участие. Даже если они не действуют, ты не сможешь удержать так телефон. Если они не зажимают. Обязательно должны быть в рабочем состоянии твои пальцы. Смотрим внимательно. Вот он Указ... Э, указательный палец, который за телефоном смотрим еще раз вперед, чтобы убедиться, что обратная сторона телефона пустая, здесь никаких пальцев нету отражений, теней от пальца а виден вот этот краешек большого пальца сейчас я э, поменяю изображение на плеере, то есть уберу его гамму цветную добавлю немножко контраст приблизительно вот до этого предела так, где-то вот так Уберу немножечко яркости, она тоже, чтобы не мешала. Так, это я прибавил, так, добавил где-то 46. Вернемся опять назад. Так, вернемся назад, вот, видим мы уже черно-белое изображение. Смотрим внимательно. Вот он подходит к остановке. Сзади виден знак остановка над его головой. Вот он подходит, подходит, подходит. Вот он здесь, он будет сейчас пытаться развернуться, посмотреть в сторону дороги. И в этот момент на его лице проектируется <coughs> отражение телефона. Заметили? Так, что-то у меня здесь не получилось. Ага. Вот он, этот... Указательный палец виден, также вот он, маленькая часть большого пальца, и эта сторона абсолютно чистая, то есть нет никаких теней, виден сам телефон. Теперь давайте просмотрим отснятый мною материал, как это должно было выглядеть, смотрим внимательно. То есть, снова я назад немножко прокручу, чтобы можно было увидеть. Видите, да? Как я снимал телефоном, палец указательный виден за телефоном. То есть, он тоже проектируется тенью. Также прокручиваем вперед. И мы здесь можем заметить, что телефон абсолютно чистый. Здесь никаких нету пальцев. Абсолютно ничего не видно. Смотрим внимательно. Все. Последнее видео, посвященное опять же этому проходу, съемки этого художественного фильма. Меня почти, можно было назвать, меня почти уебали. Это было бы более такое интересное название. Извиняюсь за название, просто так вырвалось и уже не смог удержаться, чтобы не сказать это слово. Чем меня почти убили. У тебя... Есть момент, где ты поворачиваешь, проходя автомойку, первую автомойку, так сказать, на груди со стороны надплечья, спускается вот такой ремень, вот с такой галантерейной фурнитурой. То есть галантерейная рамка, наверное, ты знаешь, для чего она существует, да? Ей можно регулировать, регулировать высоту ремня. То есть у тебя уже была зашита, то есть ты уже шел с зашитыми ранами, обработанными ранами. Я даже подумал, что у тебя здесь был тот бандаж, держателя руки при переломах. Надел куртку, чтобы не видно было при съемке, одел руку, просунул в рукав и идешь снимаешь. То есть ты уже был зашитый в тот момент. Вот он отчетливо виден. Очень прекрасно виден этот ремень. Сейчас прокрутим назад и воспроизведем это видео. Крайне забавно, внимание когда туда. люди приходят тебя убивать, а в конце от тебя бегут. Вот это крайне забавно. Это раз. Заметили, да, что она действительно выделяется очень так заметно. То есть она идет поверх майки. Вадим, вопрос, что это было? Уважаемые зрители, кто будет смотреть, пожалуйста, скажите мне, я слепой или нет? Это был ремень от чего-то или нет? Звук. Вот он подходит сейчас ко второму дереву. Вот на второе дерево. И обрывается видеосъемка. Все. Теперь я покажу на локации это место. Значит, вот он проходит первое дерево, вот мусорка, первое дерево, второе дерево и заканчивает свое, свое видео вот именно на этом месте. Вадим, хочется задать вопрос, почему ты не пошел дальше снимать по этой улице, а Вадим? Сказать тебе, очень интересный момент наступает, потому что впереди тебя буквально в пяти метрах от твоей видеосъемки, вот здесь, Заканчивалась твоя видеосъемка, то есть снова повторяйся, вот она мусорное ведро, мусорные ящики, два дерева прошел, ты здесь остановился, а просто у тебя через пять метров перед глазами открывается гостиница, гостиница Лоза, в которую ты мог непосредственно обратиться за помощью, хотя бы чтобы они вызвали тебе скорую помощь, но в своем видеопродолжении ты не говоришь об этом, говоришь, что Поймал попутчика, он тебя довез до первой краевой больницы. Теперь по поводу этой гостиницы, Вадим, почему ты не обратился вот в эту гостиницу? Могу попросить коллектив, персонал гостиницы. Ладно, давай спишем на то, что не было никого здесь, то есть персонал мог спать, его жильцы тоже могли спать, но что интересно, Вадим. Видишь эту шаурму хаус? Тоже она прямо перед гостиницей. Вот 345-е здание. Хочешь, я тебе расскажу интересную информацию про эту шаурму хаус? Шаурму хаос, если ты хочешь, работает без выходных. А также она работает 24 часа в сутки. Да-да, Вадим! Это шаурма хаос работает 24 часа в сутки. Понимаешь? Постоянно там есть те повара, которые готовят шаурму, всякие там лаваши, хлебы, какие-то сладости, выпечки продают именно постоянно. Смотри. Располагается он. 345-е здание. Вот оно, 345-е. Видишь? 345, вот оно, прямо перед гостиницей. А теперь смотри информацию. Работает круглосуточно, открыто. То есть, когда ты закончил... А вот от Фадеева 345, где я тебе показал адрес. Вот он, 345. Вадим, ты знаешь, ты специально остановился... Закончил свою, так сказать свой театр, свой цирк разыгрывать, чтобы в кадр потом не попало это шаурма-хаус, у которого постоянно открыто, постоянно там есть человек, который работает, который готовит еду. Видишь, Вадим, как ты наврал, как ты обманул людей. Да, да, именно это шаурма-хаус, прям непосредственно через пять метров перед твоими глазами. И ты специально знал, что эта территория, эта часть человека могла попасть в камеру. Ты специально закончил это видео именно вот в этой зоне. Кульминация, кульминация начинается в один на правой руке, потому что телефон я держу. Вот обратите внимание, как он за телефон будет сейчас смотреть вдаль туда. Двумя пальцами обратили, а теперь приближаем момент склейки. С правой стороны в районе печени. Вот он идет, сейчас произойдет склейка. У меня достаточно... Вот он идет, сейчас произойдет склейка. У него быстро теряю кровь. Вот произошла склейка. То есть он говорит, что у него отключилась камера, чтобы действительно, как я говорю, давайте прослушиваем. Что-то камера остановилась. Слышали, да? Он сказал, что-то камера остановила. А теперь возвращаем назад опять С правой вперед. стороны в районе печени. Сейчас я буду вам по кадрово показывать У этот момент? Я достаточно быстро я теряю кровь. Именно по кадрово буду показывать этот момент. Вот здесь произошла склейка. Теперь смотрите, я замедленными кадрами буду показывать вам моменты и остановлюсь на том самом интересном моменте, почему он сделал склейку. Смотрите внимательно. Наверное, видите силуэт его, то есть. Вот его ухо, вот забор. Смотрите внимательно. Приближается, так сказать, кульминационный момент. Опа! Заметили? Что у него за ушами? Там на дороге стоит. Возле <coughs> забора. Это фигура человека. Это человек. Когда он проходил этот момент... Он, я же вам сказал, обратите внимание, за как он смотрит за телефон, он увидел, что там человек идет. И чтобы себя не палить, он отключил камеру, дождался, пока пройдет этот человек, и сам немножко пройдет вперед, и включит, сказав, что камера что-то отключила. А теперь вы посмотрите силуэт человека. Вот дорога, вот его ухо, вот забор идет, а вон силуэт человека. Вот он, силуэт человека. Сейчас я покажу вам стоп-кадр. Вы сами увидите. Два стоп-кадра покажу. То есть фигура меняется. Сперва стоит так, то есть спиной к нам, а потом будет стоять как-то лицом к дороге. Видите, меняется. А теперь смотрите, сейчас он поменяет свое местоположение. Смотрите внимательно. Оп, заметили? Уже силуэт... Как-то спиной стоит к забору, а лицом стоит к дороге. Я сделал специально два этих кадра. Стоп-кадр остановил, чтобы можно было детально разобрать этот силуэт. Теперь, Вадим, <coughs> ты не будешь отпираться, зачем произошла именно склейка. Просто навстречу тебе и шел человек. Да, да, Вадим, человек. И чтобы как-то не палиться, себя не засвечивать, ты специально отключил камеру. Ты не догадывался что такое время суток может попасться тебе на глаза человек на твоем пути и чтобы как-то уйти от этого отключил камеру потом заново ее включил дождался пока человек пройдет но ты не догадывался что этот человек все-таки попал на кадр по твоей дороге а? будешь опять отрицать что <смех> мы кремлеботы Всякие там а, Разоблачения Кому-то жопа опять повторяйся Будешь ты рвать Вадим, ты сам прокололся Понимаешь, в своем видео Тебе блогеры уже давным-давно рассказали Что ты врешь Тебе надо было заранее сказать что Ребята, извините Ну так получилось а? Нет, ты пошел, пошел Пошел, пошел, пошел, пошел Дальше по наклонной Начал падать Надеюсь, у меня все. До свидания. Извиняюсь, что такое видео получилось и длинное. Я хотел кульминационный момент приблизить, как говорится. Жаль, что я немножко запоздал с этим видео. Прошу заранее простить меня. Но надеюсь, это видео поможет вам еще больше э, надавить на Вадима. То есть прижать его к стенке. У меня все. Удачных всем дней. До свидания.